Всем здравствуйте! Поговорим сегодня немного о мазистефалин, которая предназначена для того, чтобы удалять родинки, бородавки и папилломы. На данный момент она представлена в двух емкостях. Это 2 мл и 5 мл. Емкость 2 мл позиционируется как пробник и вы можете заказать ее в том случае, если вам необходимо проверить, как работает мазь степолин, и вам нужно удалить одну или две небольших родинки. Если же вам нужно удалить большее количество родинок или у вас одна большая родинка и вы понимаете, что вам просто не хватит маленькой емкости, то конечно вам следует заказать емкость побольше. Тогда вы будете уверены, что вам хватит мазь для того, чтобы удалить всю родинку до конца.